Иногда мы вдруг заболеваем, обращаемся к врачам, нам ставят какой-то диагноз и объясняют причину заболевания тем, что мы неправильно питались, тем, что перенервничали, пережили какой-то стресс. В этом есть доля правды. Но дело в том, что болезни происходят не случайно и не в любое время. Это происходит в периоды, когда мы проходим кармические циклы. Каждые пять, семь или девять лет происходит обострение кармических узлов болезни. Что это такое? У каждого человека, согласно карте рождения, нумерологическому анализу, есть свои кармические задачи, которые выкладываются на пятилетку, семилетку, девятилетку или на более долгий срок. Если мы проходим наши кармические задачи в этот период и решаем их, мы здоровы, полны жизненных сил и энергии. Если кармические уроки не пройдены, то наше тело начинает нам сигнализировать о том, что что-то не так через обострение кармических узлов болезней начинает что-то болеть, и не просто что-то, а то, что связано непосредственно с тем кармическим уроком, который человек не прошел. Хотите узнать больше? Пожалуйста, добро пожаловать на тренинг по нумерологии и здоровья.